Так, погоня, смотрите, погоню снимаем. Так, где у нас волки сзади хуярят? Смотрите, смотрите, вон Мерс, вон, уходит. Mercedes, прими вправо. Прям вот, видел, как снимаю. Вот так вот, не катайтесь, блядь. Перьдец, прихватят, ебану. Опять передает вам вещание. Специально для Криспита боксовхоз. Не выезжайте из дома, старайтесь не ездить. Кто с, кто с водяного, кто с кабака, прихватят.